Если сжать газ в сосуде, то есть уменьшить его объем, не меняя массу и температуру газа, то число молекул в единице объема увеличится, увеличится и его плотность. Число ударов молекул о стенке сосуда при этом возрастет, следовательно увеличится давление газа. При увеличении объема газа при той же массе уменьшится его плотность и число ударов молекул о стенке сосуда. Давление газа при этом уменьшится. Таким образом, давление газа тем больше, чем выше его температура и меньше объем при неизменной массе.